Есть два мнения. Первое, продать можно все, что угодно, главное хороший маркетинг. И второе, плохому продукту маркетолог не поможет. А если этот продукт хороший, он ну, в принципе сам себя продаст. Понятно, что это две крайности и правда где-то будет посередине. Вот с этим я предлагаю разобраться в этом видео. Всех приветствую и поехали! Я хочу сразу сказать что я придерживаюсь той точки зрения что плохому продукту никакой маркетолог не поможет что значит плохой продукт тут нужны некоторые объяснения во первых это может быть устаревший не актуальный продукт на рынке уже много более современных аналогов это может быть некачественный продукт например по своим физическим свойствам продукт это же в принципе не только про сам продукт это еще и сервис который его сопровождает и если у компании процессы не настроенные про надлежащим образом, например, она не может вовремя доставить, оказать сопутствующие услуги, то это тоже про плохой продукт. Еще может быть продукт, у которого нет ну, никаких конкурентных преимуществ. Такой себе посредственный продукт, он ничем не отличается от аналогов конкурентов. С таким продуктом можно работать, но тогда нужно понимать, что маркетингу придется вот как бы больше выпендриваться, выжимать идеи из креатива, чтобы хоть как-то привлечь внимание. И тут нужны совершенно другие бюджеты на маркетинг. Если бюджет на маркетинг, там, допустим, несколько долларов, то тут мало чем поможешь? Почему сейчас происходит эволюция в сторону продукта? Люди меньше реагируют на рекламу. Сейчас имеет место информационный перегруз. Трудно донести информацию, сделать информ... сообщение хоть как-то заметным. Также имеет место перенасыщенный рынок, то есть очень много самых разных продуктов. При этом при всем еще работает мудрость толпы, то есть Любой человек может прочитать отзывы, комментарии в интернете, которые могут содержать совсем не ту информацию, которая была, например, в рекламе. У меня на эту тему есть отдельное видео, ссылочку вы сейчас видите на экране и также она будет в конце видео. Все это говорит о том, что качество и характеристики продукта, они сегодня выходят на передний план. И реальные истории, отзывы и комментарии, связанные с употреблением, использованием продукта, становятся для пользователя более надежным источником информации. Кроме того, потребитель стал более требовательным. Кризис, пандемия, люди стали совершать меньше необдуманных покупок, прежде чем что-то купить особенно дорогое. Человек пройдется по всему интернету, сравнит цены. Опять же, прочитает отзывы. И это тоже в пользу продукта, что он главный. Маркетинг часто вообще выполняет только информационную функцию, причем в краткосрочной перспективе. Это нужно, чтобы привлечь внимание к бренду к товару но если продукт не конкурентоспособен то даже самый лучший маркетолог и целая армия менеджеров не помогут и если продукт не соответствует заявленным характеристикам то э, продать его удастся только один раз после этого клиент или потребитель больше не вернется нет никакого смысла тратить бюджет на маркетинг на продукт который не дотягивает хотя бы до минимальных ожиданий потребителя Thank <laughs> you. То есть продвижение продукта сработает как правило такой микс и маркетинговые усилия которые безусловно нужны и также рекомендации сарафаны, радио отзывы то есть мудрость толпы которая работает независимо от усилий маркетинговых и рекламных и если мудрость толпы решит что продукт плохой то поменять это мнение с помощью маркетинговых коммуникаций практически невозможно причем тут имеет место знаете такая необъективность отзывы комментариях положительные свойства товара, на них никто акцента делать не будет. Это, как правило, воспринимается вот как само собой разумеющееся, так должно быть. А вот недостатки могут гиперболизировать, то есть преувеличивать. И ради справедливости нужно отметить, что маркетологи они делают все наоборот, то есть преувеличивают и, гипер, и, гипер, и гиперболизируют именно достоинства продукта. На что я хочу обратить внимание дальше, вот эту вот идею, ваш продукт не конкурентоспособен, ее бывает очень трудно донести. Один из ярких сигналов, это когда начинают ругать предыдущего маркетолога, либо команду маркетологов. Вот они такие сякие, не могли настроить рекламу, только деньги потратили. Понятно, что плохие специалисты по маркетингу тоже могут иметь место быть, но когда начинают сильно ругать, это тоже такой вот сигнал, насторожиться. И еще здесь может иметь место вот такой эффект Икеи. Это про то, что мы склонны завышать ценность того, к чему приложили свою руку и к своим собственным вот поделкам, разработкам. Яркий пример это какие-то IT-разработки, приложения, сервисы. Вот разработчикам кажется, что это вау. А со стороны ну ты смотришь, ну неплохой, но посредственный продукт. Есть аналоги, то есть есть конкуренты. Это тот случай, когда нужно будут вложения. Может быть даже какой-то агрессивный маркетинг. Но может быть уверенность что можно вот за три копейки проинформировать и дело само пойдет потому что это супер продукт то есть нету адекватной оценки продукта поэтому очень сложно работать и еще при таком подходе когда есть влюбленность в свое творчество в свой продукт сам продукт может сильно быть оторванных от реальных потребностей рынка и не всегда быть вообще ориентированным на пользователя чтобы резюмировать, я еще раз хочу повторить свою основную идею, которую я хотела донести. Сегодня продукт, его характеристики выходят на первое место. Маркетинг просто помогает продукту, его поддерживает. И важно понимать, что в противовес маркетинговым коммуникациям будет стоять мудрость толпы. Это отзывы, комментарии обычных потребителей, пользователей. Каждый может делать свой вклад, писать о своем опыте и каждый может иметь доступ к этой информации. И что будет более весомым, маркетинг или мудрость толпы, это еще большой вопрос. Поделитесь в комментариях, согласны ли вы с этим или нет. Возможно, у вас есть свое мнение, и вы можете что-то добавить по этому поводу. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до новых встреч на канале. Пока!